Получите бесплатно один из трех ароматов «Фаберлик» Бай Валентин Юдашкин на выбор и денежный приз на оплату первого заказа в придачу. Дорогие новички, в этом каталоге «Фаберлик» дарит вам щедрые подарки. Выполняйте простые условия. Первое. С 11 по 24 февраля зарегистрируйтесь на проекте «Фаберлик Онлайн» и на специальный счет в вашем личном кабинете будет сразу же зачислено 1000 рублей для оплаты первого заказа. В валютах других стран денежный приз составит 300 гривен для Украины, 300 лей для Молдовы, 30 рублей для Белоруссии, 5000 тенге для Казахстана и 1080 сомов для Кыргызстана. Второе. До 24 февраля, то есть до конца текущего каталога, оформите заказ на сумму от двух тысяч рублей и заплатите за него в два раза меньше. Денежный приз спишется с заказа автоматически. Это 600 гривен для Украины, 600 лей для Молдовы, 60 белорусских рублей, 10 тысяч тенге для Казахстана и 2100 сомов для Кыргызстана. Да, и еще 15 процентов от сделанного заказа автоматически вернется на ваш счет в виде кэшбэка. И третье условие. С 25 февраля по 17 марта оформите заказ по новому каталогу на минимальную сумму Своей страны и получите за новый заказ кэшбэк уже 20%. И, конечно, добавьте в него бесплатно один из ароматов Faberlic by Valentin Юдашкин. Вы сможете выбрать себе любой из трех. Парфюмерная вода для мужчин Faberlic by Valentin Юдашкин это настоящий гимн современному мужчине, сильному и динамичному, привыкшему быть в центре внимания и в курсе модных тенденций. Композиция воплощает элегантный дизайнерский стиль, заданный классическими древесными оттенками санкции.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 Вызывающе роскошно. Оригинальное созвучие специй придает шарм и убеждает, что этот парфюмерный шедевр создан, чтобы восхищать. Чувственный и манящий женский аромат «Голд» претенциозно эффектный. Он создан мягким бархатом цветов – жасмина, гиацинта, гелиотропа и фиалки. Изящные пудровые ноты и благородные древесные оттенки в шлейфе – элегантные и изысканы, словно роскошные платья из коллекции «Великого кутюрье». Аромат «Фаберлик» by Валентин Юдашкин Роуз «Маэстро» посвящает всем очаровательным модницам, искусно расшивая его тончайшими цветочными мотивами – нотами ланды, шампиона кувшинки и цикламена. Прозрачные акватические ноты и грациозный мускусный шлейф довершают нежный, романтичный образ. Выполняйте акцию новичка и выбирайте свой парфюм в подарок, но самое приятное, что это будет вашим первым шагом в большой стартовой программе. В следующих восьми каталогах вы сможете